Второй день. Вот. Экопаж. Живой. Живой. И к плаванию готов практически. Угу. Да. Не регламентировано. Да. Волшебные слова произнесены. Давай попивку. Вот попивку Любую нашего дома красотой. Природы нашей. Я вдруг подумал, а почему в голове так все мутно? Природа какая, да? Это день первый, мы встали, причем в полном смысле слова встали, я приготовил яичницу. <с1> <с2> да. Вчера подняли флаг. Вон там, да. Поставили баню, умудрились. Это мы пытаемся уйти на рыбалку. На улице дождь. На <с2> улице Поливает поменьше. Но выползли все-таки. Все-таки мы выползли, дождь, потому что идет не прекращаясь, то меньше, то больше, то есть не имеет смысла сидеть просто Перебороли революционное настроение и мы отправляемся на рыбалку. <смех> Мишка оптимист. Да, да, да. А мне хоть раз ходить, блин, просиди мне дедушка. Блин, как они закрыли-то я не могу понять. Блин. Да тут не могу открыть. М -м -м, лапку обжимаешь отжимай лампу надо нажать лапочку Подожди, вот, вот вот вот вот вот внизу лапка она фиксирующая и открывай потом я так бежал. я такой Так, собираемся. Пришли, вот солнышко проглядывает начало. Осеннее сентябрьское. Первое солнце в сентябре. Это ненадолго. Но во всяком случае, над Федосовской, над Карповской сейчас солнце. А что будет нас дальше, дальше ждать, мы не знаем. В этот раз ребята меня не пустили сюда прокатиться. Сказали, да ну нафиг этих экстримов. И лодки дотащили сюда вручную. Накачались. Сейчас будем рыбачить. Речка мелкая. Тут все вытоплено. Выходим. Первый раз бросаю эту снасть. Берега забрасывать не шибко, удобно. Ну вот, была не стаю. Лентяй, блин. Есть, есть, есть. Вроде да. Горит же, да, камера? Да. Снял, да? Первый сбитый. Ты можешь Какого а? А, а? А, Какого А, а? А, а? А, а? А, а? у меня ничего подобного у тебя же палочка? Рубавочка. Так, да. Ну, тут порога громко. Мне кажется, что... Мой, мой, мой... мой этот бульбулятор, блин, наверное. Так, я в лагуночку. Смотри, как хвасно, да? Да, вообще ебать, ебать, ебать. Смотри. Она гребет всю траву, блин. Слушай, вот смотри, это лопасти Нет, не для речки или нет? Чу, нормально все. Все, по идее, нормально. Единственное, что ты пока просто да? не нашел. Доверить, да? На чашечку, чтобы... Поповый, на эту, на эту. По поменяй, потом снова поменяй. Видишь, эксперимент. Теперь... Я ее поставлю где-то был шеплен. весь. Где, где на удочку будешь сидеть, я ее там поставлю. Что от этого дела? <смех> Короче, поймали это самое, я для камеры уже, поймали первую шишку, едва спустились, Санюшка поймал. Покажи, да. Она, конечно, не большая, но да, ну, она везде. и не маленькая. Да. Да. Средненькая. Вот, осторожненько. Нематенько да. зажрались. Да, нет. вот сразу Саня ушел Хариуса искать. Еще два паровоза на меня курят в одну сторону. Бери будем вот Ну, уже ты его там выпроводил туда. Перед. светлая. ты идешь? Ну, Что, что? Тщательно пережевывает пищу. Вы помогаете обществу. Это как точно? Да. В этот день Бог послал. Ну и провочку. И сирот пош съедет. Это 12 лет. Это 12 лет. цепляю? не ожидал от нас такого мы раз и перестроились и по-другому а? поставь другого Дариус! Давай чисти соли будем есть. Вообще замечательно. Диана, мы его съедим без тебя. Да. Самишка съешь. Ну-ка, Мишка, съешь. По-моему, просто я. Даже ведь. О, делай фото. Да у тебя. Уху уже спарить. Идет чего-то, детский. Идет снимается. Да, видел, снимается. Да, Еще по только поздно, конечно. <связывая> Чё не есть, то и ловлю Лёха на него поймал грища Он мне его разлоил Лёшка вот носки Вот а на этом поймал грища Может, ты такой человек, интересно И опять Сидиков? Да что ж творится такое, а? Почему маленькая, нормальная? Сидиков нас обманул. меняет не больше нормально да конечно та же самая Да, не знаю, Всякие Прекрасно. на зелени что пьем да, куда может тут пока мы тут стоим Ай, бежит, бежит, бежит, бежит. видишь Миш? отпусти Да что Подожди, подожди. Давай, давай, давай, давай. Жабры и раскрай. Сейчас я ее поймаю. Перестраховался.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 так спокойно придется мне выходить гол просто бедюет Сейчас я перепад делали. Как нам это с газовой плитой? Блин, зря я тут, наверное, затею это дело. Все до кучи, да? Так стоять, все стоим пока. Сейчас закипит. Поедем дальше. Бывает, закипает. Он тонкий. А он На очень крупную щуке. Ну, то ты а не коллега. Да. Да. Надо хуя да. То да. что доктор подписал? Идиатмин да. Иди, на этот да. сам. Вот да. что значит нет. Лучше получилось, что у меня, да. у него что Ты точно надо хлебушка? да, я думаю, наверное, вы голодные просто. Да. Я не старался. Хлеб Кстати, да. да у него самая крутая ложка. Я сейчас буду стопкой есть. Стопку только нужно наливать что-то. на ваше здоровье. А, <и> Генгаль <Gibbs> вкусненький, да? Я смотрю, когда сами не выкладывают ничего, ну, на рыбаку не есть там или что ты чтобы все уже, ну, нет ничего новенького. Я смотрю у другого мужика, он, он по, ча по часу 15 выкладывает. Другой мужик, держи. И это самое... Черт, хе совсем другой мужик, держи. Я огурчиком, а ты Да. Ты же огурчик не ешь. А он такой ест, вставленники езжу. А я свежий езжу. Ты знаешь, что огурец в жопе не жалеть? Ну, это ты же. Спасибо. Мальчики, давайте. Мальчики, мальчики, мальчики, мальчики. Там пойдет. А, не такая уж она и маленькая. Маленькая. Не за... Я бы еще для меня. Думаешь? Да. Зацеп! Вот еще. Это наша щука? Это наша щука! Вот э это наша щука, щука блядь! это место такое да это окунь давай окунь, угу. ну, хорошо тренлинвали давай хоп О! О! Виталик, блин! Затринговал! Ушел! От нуля! От нуля! Да. Не, а он как бы типа рот. шнурок? А он там, путь, путь, путь. Ну, давай. Да, да, да. Да, не да. Да, да, камень, камень, да. <пила> да, <свят> Не гриби, не греби, ты, блин. Часика не Часика не Так, так. Так, так. Так, так. Встанем, покидаем. Мешаем друг другу. Как я нравится. Виталий, что у тебя за флеер? Он играет на вытяжке. О, о, Оп! о, шнурок опять, чего? да шнурок, что там? Че? Заканчивается, заканчивается первый день рыбалки, да. Погода была разная, у них прям свет, свет тащат, тащат, тащат в темноте. Тащат в темноте, что-то там. Тащат, смотрите, смотрите, опа, опа, опа, борются, борются. Да, да, да, не надо матюгаться, не надо ругаться, не надо просто вытаскивать. Свечек. Темно уже, Мы продолжаем немножко бросать, оставляем тут лодки и идем домой.